Люди устроены так, что они хотят помогать другим людям. И система, выработанная веками, очень простая. Ты мне что-то сделал, я тебя поблагодарил. Я тебе что-то сделал, ты меня поблагодарил. С годами людей все больше, возможностей тоже больше. И эта система иногда не работает взаимно. Я тебе что-то сделал... Ты, собственно, можешь меня поблагодарить, но не факт, что ты можешь мне что-то сделать. То есть вот эта система, когда ты мне, я тебе, она претерпевает изменения. И поэтому благодарность может носить совершенно различные формы, и многие люди даже не задумываются о том, чтобы потом в дальнейшем человеку что-то сделать. Например, человек лежит в больнице. Врач его вылечил, и в виде благодарности Пациент бывший что-либо приносит врачу. Естественно, врач <свят> вряд ли что-то сделает для этого пациента. Точно так же можно привести в пример какие-то другие профессии и специальности. Очень часто благодарность выглядит в виде денежного вознаграждения. Например, у специалистов есть так называемый такса. Вызываем человека, он что-то делает и сразу оговаривает мой вызов стоит тысячу рублей это точно такая же благодарность в виде денег ваша зарплата то же самое почему это видео я хотела бы рассказать о том как иногда люди попадают в интересную ситуацию эта ситуация описана простой русской поговоркой «Не делай добра, не получишь зла». Однако мало кто понимает смысл этой поговорки. Получается по этой поговорке, что совсем не надо делать добро. Ну что вы, конечно нужно. А почему же все-таки, когда ты делаешь добро, получаешь зло? Предлагаю рассмотреть э, один случай. Мне его подарили буквально недавно. Человек более знающий, более опытный, более компетентный пришел в организацию аналогичную собственной и помог администратору наладить дела. Что-то за нее сделала, что-то выправила, показала, как это делается, рассудила. В общем, все поисправила. А в конце дня... Та девушка, которая помогала, получила выговор за то, что она якобы с перегаром пришла на работу. Давайте рассмотрим чуть-чуть поподробнее -чуть данный пример. Итак, девушка помогла другой девушке. Она сделала добро. На самом деле это так и было. А вторая девушка попала в следующую ситуацию. Добра для нее было слишком много. И простого спасибо мало. Денежная компенсация здесь невозможна, потому что это коллега с коллегой. А подарить какой-то подарок они виделись один раз. И в итоге человек решает очень простой выход, находит из этой ситуации. Решает следующее. А если... Я дискредитирую человека, который мне помог, таким образом я уже ему ничего не должен. Ну, от нее же перегар. А, иногда людей обвиняют в разных грехах, точно по такой же причине. Зачем человек это делает? Первое это бессознательно. Если вы заметили, я очень много говорю про бессознательное. В сознании мы все очень хорошие люди, и все хорошо, здорово, но почему-то наши хорошие замыслы не всегда приводят к хорошим результатам. Это делается бессознательно, даже без разговоров. Второй момент. Человек взял очень много, и ему тяжело. И чтобы договориться со своей собственной совестью, кстати, очень многие люди в этот момент даже не говорят спасибо. Либо говорят этого очень формально. Но, открою большой-большой секрет, в данном случае простого спасибо, особенно сказанного от души. Спасибо тебе огромное! Вполне достаточно. И человек получит то удовлетворение, которое он хотел получить, помогая, и вы отдадите... Те тяжелые моменты, которые вы взяли. Но очень часто люди договариваются со своей совестью совершенно по-другому. Например, мы купили товар, который стоит 100 рублей. И где-то мы увидели или услышали, что такой же товар стоит 1000. Мы начинаем искать недостатки у своего товара. Что-то тут не так, слишком дешево стоит мой товар. Что-то тут не то, мне не то продали. О, какой я молодец, я классно купил. Да ну что вы, ну что вы. А вот почему работа скидки большой вопрос. Человек, который покупает со скидкой товар, ищет в нем большие недостатки. И, естественно, он находит, это тоже наша психика, если мы что-то хотим нам... Есть возможность найти эти подтверждения. Вот почему, когда вы делаете добро, либо вы делаете так, чтобы человек не знал, либо вы можете честно оговорить, чего он вам должен за это. И это вполне нормально. Если бы девушка сказала, о, достаточно спасибо, возможно, это была бы подсказка для того, чтобы не было выговора. Но ну, никто же не ожидает, что мы сделали добро, а нам ответят тем же. Я всегда говорю, если вы видели видео другие, о том, что в жизни есть справедливость. Когда мы делаем много добра, мы никогда не задумываемся о том, насколько это тяжело будет другому человеку, насколько человеку этот момент нужен и что он говорит в этот момент. Возможно, та девушка решила, что когда ей все исправили, ей сказали о том, что она дура. Она сама решила, ей, скорее всего, никто не говорил. Но из этих своих внутренних соображений она начала действовать. И так далее, и тому подобные вещи. Я видела, как люди чуть ли не впихивают милостыню людям, которые ее не просят. Например, пожилым или людям, которые проходят мимо, и по их мнению они нуждаются. Каково человеку выяснить, что он, оказывается, выглядит как нуждающийся? Наверное, ему сложно с этим. Делая добро, подумайте о последствиях. Поговорка придумана не зря и не для того, чтобы мы не делали добра. Она придумана для того, и говорит нам ту мудрость, когда хочешь сделать добро, сделай так, чтобы это было добро, чтобы человек был доволен, и чтобы ты тоже получил удовлетворение. Хотите благодарностей? Тогда, наверное, нужно делать что-то другое. А если вы хотите просто сделать что-либо хорошее другому человеку, сделайте так, чтобы он не был вам должен. И тогда и вас никто не обвинит в каких-либо неизбыточных грехах. И вы получите то удовлетворение, которое вы хотели. Делайте добро и живите с добром. И пусть весь мир вам тоже делает добро. Вы в мир, мир вам.